Всем привет! Меня зовут Нес. Хочу с вами поделиться защитной молитвой в дорогу. Она подойдет в том случае, если вы, например, просто решили выйти на прогулку пешком, или же вы садитесь за руль автомобиля, или же если вы пассажир в этом автомобиле. Также она подойдет, если вы отправляетесь на работу в общественном транспорте, будь то в метро или в автомобиле, или же решили совершить дальнее путешествие на самолете. Подойдет она также в случае, когда у вас необоснованно начинается приступ паники в пути. Или же, если этот приступ паники вполне обоснованный, это турбулентность, гололед на дороге, или же неадекватное поведение водителей. Итак, молитва. «Ангел мой, идем со мной, ты впереди, я за тобой». Молитву читаем три раза, ее я помещу под этим видео в описании. Обязательно визуализируйте то, о чем говорите. И подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. И до скорых встреч! Пока-пока!